Вот ты знаешь, вот я, женщина, не гордаю, Господи Мене, сколько Вера тебе лет, сколько тебе 18 лет и 20 зим. Я тебе, Яночка, скажу, что все женщины делятся по категориям. Запоминай, у вот 20 лет женщина, как Азия. Зной, напылка, горячая. 30 лет, как Америка. Всем открыто, легко, доступна, но дорогая. 50 лет Россия выпить, погулять чужие границы, Лиза. 50 лет женщина как Франция, романтично 70 лет женщина как Англия, аристократично 80 лет женщина как Монголия, есть история, но нет будущего 90, 90 лет женщина как Афганистан, все знают где, да, но боятся туда листы я, Украина, Вильна, незалежна, самостейна. Мальчики, <реш> да, да, да. мужчины тоже. И, вот, знаете, 28 марта. Без обиды. Для меня мужчина, для меня, это бесполезное домашнее животное. <реш> <реш> во-первых, во девочки, во-первых, грудь без молока, яйца без королупы, мешочки без денег. Что-то с их 70 в баске скотину дома думают. Ой, ой, ой Тихо! Э, дайте, мужчины тоже делятся. Мужчины тоже делятся по категориям. Запоминаем. У 20 лет мужчина как флейта. Настраивается 2-3 минуты и играет целую ночь. 30 как скрипка. Романтично, красиво до утра. 40 лет как тромбон. Думчиво сердито, но недолго. 50 лет, как пианино, сам настраивает играет другие. 7, тише, 70 лет, как контрабас, не играет не настраивает, только пугает. Я, девочки, скажу, что... Тихо, вы знаете, микро... так получилось, что я микрофон не взяла. Да. ну я без микрофона...